Не углубляясь в историю концепции наркологических расстройств, хотел бы сказать, что с 1976 года вопрос о том, являются ли наркологические заболевания болезнями, расстройствами или являются моральным образом жизни, они уже разрешены. С 1976 года ученые всего мира пришли к тому, что заключ... данные множества, Исследования подтвердили, что это мозговое заболевание, имеющее специфические особенности, механизмы формирования, и поэтому необходимо ориентироваться именно на это. К большому сожалению, мы находимся на стадии донаучной, и пока мы используем термины, которые в левой части слайда представлены – аморальность, слабоволие, низкая социальная ответственность, греховный образ жизни, и предлагаются те подходы, которые в мировой медицине давно уже отвергнуты и не используются за отсутствием научной Базы. Самое парадоксальное может быть. Нам в своих научных конференциях приходится дискутировать не только с коллегами, но и с представителями разных религиозных конфессий. А это, как вы понимаете, за гранью не просто научной э, медицины, а за гранью вообще всех медицинских подходов. Я не могу себе представить, чтобы окшир-гинекологи или терапевты, или хирурги обсуждали свои методы терапии с э, представителями разных церквей. Министерство здравоохранения, несмотря на все вышеперечисленное устами министра, высказывает, что у нас есть специальная российская модель оказания наркологической помощи, и она признана передовой. Я должен сказать, что это не так, это не соответствует действительности и точно совершенно не рекомендовано к внедрению во всех странах мира. Как раз наоборот, возовские стандарты приняты в подавляющем большинстве стран мира, в российской нет. Если кратко. В российской наркологии любое наркологическое заболевание приравнивается к шизофрении, и поэтому используются те же самые психофармакологические средства, которые используются для лечения шизофрении. Ну, например, нейролептики или антипсихотики. Чуть позже я приведу данные метаанализа, показывающие, что, конечно же, это... Тупиковый путь и не соответствующей реальности. А как у нас лечат в реальности? У нас 80% наших наркологических больных выбирают кодирование. Такого термина не существует, как вы понимаете, в мировой науке. И у нас вообще кодирология и наркология э, имеют знак равенства, что очень печально, потому что кодирование – это мошенничество. А у нас многие государственные акты исходят от этого слова. Иногда закавычивают, иногда прямо пишут, что это кодирование. Никакой научной основы под кодированием не существует. И вот исследование ведущего российского психиатра, психофармаколога Евгения Михайловича Крупицкого, который проанализировал все исследования по поводу кодирования, нет. И вывод – нет ни одного корректного научного исследования, подтверждающего эффективность, безопасность или неэффективность и небезопасность данного подхода. Несмотря на это, этот метод под другим названием входит в клинические протоколы, входит в стандарты терапии, и наши врачи продолжают использовать то, что не является научно обоснованным. Я бы хотел для того, чтобы показать общие тенденции, эм, остановиться на клинических, федеральных клинических рекомендациях по наркологии. Я должен сказать, что мы проанализировали не только наркологические, но и все, которые касаются терапии и некоторых других направлений, на соответствии принципам доказательности. Я должен сказать, что в преамбуле всех клинических рекомендаций совершенно справедливо указывается, что необходимо основываться на принципах доказательной медицины и использовать публикации, вошедшие в Хохрейновскую библиотеку, с глубиной исследований до 15 лет. Необходим консенсус экспертов, которые будут оценивать данную эффективность, и вот только после этого необходимо принимать или можно принимать эти федеральные рекомендации как данность. Что мы видим в реальности? Я не знаю, как в других специальностях, как мне кажется, это уникальная ситуация, связанная с наркологией. Эксперты были назначены исключительно из одного учебного, научного учреждения, Отказ от проведения научных дискуссий, связанных с оценкой как раз убедительности используемых доказательств и отсутствие консенсуса между внешними и внутренними экспертами. Под давлением э, общественности, профессионального сообщества пришлось включить в список независимых экспертов специалистов, которые не вошли в, раз, э, в качестве разработчиков. Подавляющее большинство из независимых экспертов высказалось категорически против, основываясь на том, что федеральные клинические рекомендации не базируются на принципах доказательной медицины. Однако в текст федеральных рекомендаций пошла следующая фраза, что все эти рекомендации были показаны независимым экспертам и повторно прокомментированы, и, и все замечания были учтены, что не соответствует, конечно же, реальности. Очень интересным является посмотреть, а каким образом выставлялись эти уровни доказательности A, B, C, ну, тут D и e, e не выставлялись, естественно, потому что в реальности это не так. И, например, современные мета-анализы показывают, что включение тех препаратов, которые сегодня вошли в клинические рекомендации, противопоказано для включения в схему терапии наркологических расстройств. Вот одно из, одно из важных или больших исследований, которое проводилось на основании полутора тысяч анализа полутора тысяч, тысяч кейсов. И возник вопрос, а эксперты российские, эксперты международные смотрят одни и те же базы данных, как Рейновские, вспомним преамбулу к федеральным клиническим рекомендациям, почему у них выводы принципиально различные, почему одни говорят о том, что здесь уровень доказательности высокий, A, Б, а другие считают, что вообще нельзя включать, потому что не только эффективность, но и опасность для, для использования э, в терапии. То есть возник некий, некий, некая проблема, некий парадокс, который необходимо решать. Еще одно мы обратили внимание на то, что в клинической рекомендации включены препараты, в формулярах которым отсутствуют показания к терапии. С нашей точки зрения это юридическое нарушение всех юридических норм, то есть, конечно же, мы не имеем права использовать подобные подходы. И еще очень важная дискуссия по поводу того, включать ли в клинические рекомендации ссылки на использованную литературу. Во всех, э, по всем дисциплинам медицинским в Российской Федерации в клинических рекомендациях отсутствует список литературы. Что с нашей точки делает их, делает их непрозрачными? потому что нам непонятно, на основании чего выставляется уровень убедительности. В наркологии это особенно э, ярко проявилось, и я думаю, что нам необходимо анализировать, а как в других клинических дисциплинах все это проходит. Мы проанализировали международные руководства, то есть аналоги наших клинических рекомендаций, и убедились, что во всех этих рекомендациях существует огромный список литературы, и каждая буква ABC, уровень убедительности, подтверждается ссылками на литературу, то есть каждый внешний эксперт может проверить, соответствует вывод экспертов, которые разрабатывали клинические рекомендации реальности или не соответствует. И мы, хотели, мы сравнили наркологию российскую с психиатрией. Даже не мы, это было исследование специально Московского университета психиатрии. И оказалось, что в, психиатри, в психиатрии это все более-менее хорошо. То есть стандарты, принятые, и клинические рекомендации, принятые в российской психиатрии, соответствуют мировым. Ну, они, правда, там написали, что даже по некоторым позициям лучше, ну, опустим это как бы эмоциональную оценку, но э, российского больного с шизофренией, так же, как с другими психическими расстройствами, лечат так же, как во всем мире, а наркологические больного лечат принципиально по-другому. И как вы видите, еще в борьбе с обсуждением с людьми, которые к специалистам не имеют никакого отношения. И как бы подытожу, я могу сказать, что действительно мы... Можем назвать российскую наркологию феноменом, который уникальный феномен, отличающийся от всего, что происходит в мире, и выводы позволить не зачитать, потому что мы, мы обсудили их. Я думаю, что вот этот наш любимый слайд, который скачан из интернета, я не знал автора, и поэтому не смог ссылочку сюда сделать, как я прошу, в клинических рекомендациях были ссылки. И поэтому благодарю вас за внимание. Большое спасибо.